Всем привет, друзья! Вот мы пошли в баню. Хочу показать чуток наш куженер. Э -э, Идем. Пожарка вот это у нас. Андрей едет с девочками на мотоблоке. Я говорю, иди пешка дралом весь со мной. Я говорит, потом на руках не хочу нести, пускай ерунду. Здорово. Короче, и вот он И Андрей так медленно едет с нами Представляете, и будет так ехать Наверное Ой, анекдот Все По Октябрьской пойдем покажу все А, привет Какие довольные Я тут на Бенбаре не Да Я очень люблю Я очень люблю Бенбаре очень люблю Бенбаре очень приочень. Сейчас вначале она покажет нам, какой у нее дом, огород. И пойдем баню муться, париться. Ну, это у нас начало поселка. Когда мы с города приезжаем, вот оттуда мы едем. А тут города. останавливаемся. Тут останавливаемся, да, на этой остановке бензоколонки. А вот так сверху, это с другой стороны наш поселок. Mm -hmm. Я раньше с той стороны показывала сюда, а mm -hmm. теперь наоборот. Смотрите, какие у нас лица. Лица mm -hmm. все да сам хочет на держу. коляске. Нет, я сама держу. А то все у меня хочешь забрать. Mm -hmm. На коляску забрал. Камеру хочешь забрать. Mm -hmm. Не обупел ли? Нет. Mm -hmm. Сынок, Давай машины поднесет. Вот они не торопятся, потихонечку едут, они будут ждать сейчас авто. Давид у нас говорит, вот это заброшка, вот это, вот это. А он не знает, что это. Что это, знаешь? Я забыл. Это автовокзал. Здесь авто... автобусы да, останавливались. Авто... Да, автобус. Это классный, классный автовокзал был. Сейчас аренду, а, в аренду сдают или на продажу? Да, ну, такая классная она была прям. Мне очень нравилось вот он, вот, в этом автовокзале сидеть. Она в да. начале двухтысячных х годов. Ага. Зачем? Вот закрыли, у всех машины есть. но маршрутки останавливаются. Хотя бы восстановили, говорим, вокзал бы. Или зимой люди на улице стоят, а здесь. На вокзале хоть посидеть можно и с детьми, и все. А на улице с детьми больно ты не постоишь, конечно, зимой. Мы уж постояли, знаем, да, что такое зимой стоять На улице нет. Вот, друзья. Даринка у нас просыпается. Ладно, спокойно. все. Да. Тут, наш, да тут наш курс нет. Вот там октябрьская, которая.. Да. Вот там октябрьская, которая это. Сюда мы идем. Да. Прямо за ага. дымит Куда мы идем в баню, да? Да. Вот с этой стороны еще обзора поселка нашего не было. Кто жил в поселке, тот знает. <связь> <связь> мы выросли, деревья тоже выросли. Короче, ну крест видно в церкви. Видишь, смотри, как видно крест. Вот. Видишь? Наш <связь> блестит. Спасибо. Это наша церковь. Красиво, да? <связь> людей сзади домов. Картошка растет. Здесь знакомая живет. Мы здесь, ты помнишь, были вот в этом доме? У да, да, да. вот, тети да. вот. Папа ждет, наверное. О, они уже нам навстречу будут. Генарка ждет. Ладно, все, друзья. Включаемся. Маршрутка едет. Последний видим С города. Все шкаралы наши. Короче, друзья, Аленка завела меня в вот, э, гараж, но ну, это они будут все переделывать, они так как, сами знаете, что недавно переехали, и она говорит, тебе посуда нужна, я говорю, что у тебя так много ее, она такая, пошли, я тебе покажу, и смотрите, у нее целый магазин здесь, выбирай, говорит, что хочешь, вот, у нее здесь... Кружки всяких размеров, стаканы. Вот, вот это граненые вообще обалденные. Мне они очень нравятся, классные. А, всякие. Всякие, всяко всяко-всяко. Короче. Соусница вон. Такая красивая. А, ты что? Для соусов. Вазы стоят. Ой, вазы-то сколько красивые, алло. Вазы нет, да. Бокалы, Ага, чайник возьму тогда. Вазы, вазы вообще классные, вообще ништяковские. Не, не, да, да, очень красиво. А это набор, кстати, да? Вот это вазы и вот это чашки. Как нет, это набор. Даже узор одинаковый. Да? Чай попиваю, ухожу, друзья. Знак примирения чаем поет мне. Привет, привет. Вот это моя сестра. Сестренка. Сестренка. А сколько тебе лет, сестренка? Тридцать семь. Тридцать семь? А точно сестренка. Я на два года ее старше. Привет. Так что, друзья, Давай, будем говорится. выбирать, как в магазине. Давайте говорите мне, что выбирать. Ой, у нее много чего всего здесь есть, да? Ладно, я не буду выбирать. Сама что хочешь, то дай. Я возьму. Взяли пчелку. Ты еще раздавала, что ли? Нет, у меня в стенке стоит. А что, надо, в стенку поставила? Там кофейные до штуки стояли. Да. Кофейные там чашки до штуки стояли. Замечательно. А что, так и было, что ли тебя? Полка, да? Да. Он же бизнесмен был. А коммерсант, да? Коммерсант был. Угу. Давайте идите в баню. Ой, классно. Сейчас они там еще закрыли только. Вот это красиво, да? Смотри, какая красота. Масло. Для масла, да? Апа. Да. Апа. Ага, Масло а, а, а. для масла это. А, это а угу. это для Да, это, да, да, да. У меня тоже такая... Этот делать. Очень удобная вещь. Мама. Делаешь? Мама. Нет, если он путем не заходили сюда. Да? Еще сама скажи плохо, видела, что ей. за. Да? Мама! Чего? Ладно. Intriguing. Все. Потом, потом я вам покажу, что мне Аленка дала, ладно? Мы пока будем выбирать. Мы пока будем выбирать. <с entonces> Подмигиваю. Ладно, все, друзья. Короче, друзья, смотрите, мне Аленка чудала. Сеструха моя. Вот такой наборчик классный. Для масла. А потом кружки, три железные, салатницы. Потом это для чего, фики его пойми, но мы определим. У нее, короче, по одной, у нее... Одна такая вот. Э, такой, такая вазочка. Тарелочка. И у меня. И, ну, короче, все по одной у нее осталось, и у меня по одной. Так, ранна стакан дала. Чайник заварочный. Мне говорю, всегда нужен. Я чаевничать люблю. Вот, она мне подарки дала. Короче. И. Ждем стоим баню. И, мама... Да, я уже показала. Да, домой. забудьте, ладно? После бани. Тату. Запаримся. Короче, Аленка сеструха мне опять дала э, костюмчик Даринке. Ну вот, ну это временно пока одевать. У нее племянница еще сейчас родит скоро. Ну вот сейчас как раз одевает. После бани говорит. Оденьте. Сейчас оденем и покажем Даринка, как будет в этом выглядеть. Все дает, дает, дает. Она молодец так-то у меня. Сейчас мужики пошли в баню. Сейчас мужики пошли в баню. У них пока ремонт здесь проходит. Кровати пока нет. Вот. Ну как? как Нормально это. Вообще классно. Зато свой угол, зато свой дом. Своя улица, как говорится. Хозяин, барин здесь. Все свое. Мне так очень нравится. Замечательно. Что хочу, потворю. Такие, друзья. Сейчас одену и покажу вам. Я Короче, смотрите, друзья. А вот наша зайка. Вот такая класснюшка. Такой костюмчик классный. Как раз его сейчас одевать. Ну такая классная. С ушками такими. прямо вообще. После бани классно, да, одевать? Да, Настя? А! Вообще... Ну, вот это чуть поносим, и мы обратно тете не отдадим. У нее племянница на сносях, говорит. да? Да. Мы договорились. Да, да, да. Ой, ну так идет ей вообще обалдеть. Так что, друзья, оцените, скажите. Классно? Можно фотосессию даже с этим сделать, да? Классно смотрится вообще. Да. Сейчас фоткаем как раз. Давай, давай, точно. Точно. Сынок, ну что? 20. Градусов. Ты давно бани хотел, сынок, с легким паром. Ну как? Хорошо. Хорошо? Жарко? А сейчас нет? Холодно? Нет. Говорить не можешь, Да. Устал? Я да, да. отдохни. Водичку хочешь попить? Чай. Девчонки туда хотят зайти одеты. Надо вначале раздеться девочки, а потом туда идти мыться. Сейчас. Ой, такой запах вкусный, деревней пахнет у нас такая же баня была ой класс класс класс все девчонки давайте раздеваемся а меня будешь... конечно я вас буду мыть сейчас тетя Алена еще своих девочек приведет и мы все будем мыться и, и тетя, и тетя Алена с нами все девочки моются а -а -а. да ну вот, друзья мы сходили в баню баня во очень классно сейчас Даринка там сидит с папой Помыли мы, пока я одеваюсь, он а, пока сидит, короче, связки слов нету, все, я отдыхать, все, пока-пока, друзья, до новых встреч, пишем комментарии и ставим лайки, пока-пока.